Институт психологии и образования Казанского федерального университета представил свою стратегию развития студентам, преподавателям руководства вуза, я представил директор института Айдар Кальмулин. свое выступление директор института начал с представления основной цели Института психологии и образования КАФУ. Это попадение в предметные рейтинги по версии каждого из крупнейших рейтинговых агентств. Основным при этом остается рейтинг ОЭС. Среди российских вузов в этом рейтинге институт третий. Ученые и педагоги стали неиспоримо узнаваемыми лидерами в России по цитированию и числу в области образования в высокорейтинговых журналах, индуксируемых на базе «Копус». Нас узнают именно по этому профилю во многом благодаря той и структуре, и тем исследованиям, которые мы сейчас начали получать. Кстати, наверное, вот высокорейтинговые публикации они тоже играют большую роль. На данный момент происходит активная интеграция педагогического блока КФУ в международное научное пространство. Так, например, в этом году прошел четвертый международный форум по педагогическому образованию, на который приехали ученые из 65 зарубежных вузов. Ректором КФУ Ильшатом Гафуровым было отмечено, что институту стоит подумать о собственной программе совместно с медиками. Что дальше, для какой категории людей, это тоже важно. И для социализации я все-таки говорю, что в этом случае мы бы могли найти взаимные точки применения с нашими медиками. Данная коллаборация может стать началом перспективных исследований, которые могут гарантировать повышение публикационной активности, наращивание академической репутации, привлечение инвестиций. В ходе защиты дорожной карты документ получил одобрение. Диана Школа, Владимир Нелюбин, Универньюз.